Диагноз – осень. Легкий сплин улавливаешь в каждом звуке. В туманном небе птичий клин трубит печально о разлуке. Шум ветра, словно горький вздох об природе. Всему на свете есть итог. Вот так и молодость проходит. Пора желаний и надежд. Порывов пламенных, как солнце. Казалось, что хоть ложкой ешь Не вычерпать ее до донца. И жизнь с пригоркой юных лет Казалась необъятным полем, Которому предела нет. Но годы, как стрижи на воле, Стремительно всмывали высь За облаками, где-то тая. Коснулся и не головы, И вот она совсем седая. Дни молодые, как свеча, Оставили лишь каплю воска. Так почему же и сейчас Ты жизни делаешь наброски? Эскизы всех своих картин Хранишь в душе на пыльных полках. Какой же в этом видишь Толк ты. диагноз осени, легкий сплин.